Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, консультант фэншуй Бадзы и цементунзя, Тунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Мы живем среди людей, получаем возможности от людей, и люди помогают нам решать наши проблемы. Сегодня я хочу познакомить вас с удивительной техникой, привлекающей к нам нужных полезных людей, специалистов, клиентов, друзей, партнеров и романтических партнеров в том числе. Это активизация которая называется «Вталкивание людей». Всем нам время от времени приходится сталкиваться с проблемой поиска нужного человека. Например, пришло время ребенку заканчивать школу, и для подготовки к поступлению в ВУЗ нужен опытный репетитор. Можно его искать через знакомых, по объявлениям в соцсетях, то есть потратить много сил и времени на поиски. А активизация вталкивания людей» значительно облегчит вам задачу. После ее выполнения к вам очень быстро придет нужная информация и появится нужный человек. Или, например, вам нужны клиенты или партнеры по бизнесу, которые бы захотели с вами сотрудничать и инвестировать в ваш бизнес. И не просто партнеры, а надежные партнеры, на которых вы могли бы рассчитывать в самых разных обстоятельствах. Всем нам знакомо понятие «дефицит кадров». Предприятия решают эту проблему самыми разными способами. Проводят за свой счет обучение, переквалификацию сотрудников, повышают зарплату, приглашают иногородних рабочих и, и даже иностранных специалистов. И даже в этих случаях не всегда удается получить грамотного бухгалтера или, например, юриста. Ремонт – это отдельная тема в нашей жизни. Квалифицированного электрика, мастера-плиточника – у которых не был бы расписан график работы на месяц вперед, днем с огнем не сыскать. Или когда вашим близким нужен долгосрочный ежедневный или круглосуточный уход. Без профессиональной помощи не обойтись. Но найти хорошую сиделку – дело не самое простое. Поскольку этот человек будет проводить много времени с вашим близким, а иногда жить вместе с ним, очень важно понимать, можно ли ему или ей доверять. Поиск хорошего доктора, например, стоматолога, хирурга, дерматолога, психолога – тоже не самое простое дело. В трудную минуту мы начинаем обзванивать и собирать справки у родственников, соседей, знакомых. Конечно, сарафанное радио никто не отменял. Однако, можно провести активацию вталкивания людей, и нужный специалист очень быстро найдется. Самым волшебным образом работает эта активация, если вам нужно продать квартиру или, например, машину. Количество покупателей увеличивается в разы. Даже в таких вопросах, как поиск любимого человека, можно использовать эту технику. Если вы испытываете проблемы с зачатием, то и в этом случае можно провести активацию вталкивания людей и втолкнуть новую жизнь в вашу жизнь. Эта активация очень простая и не требует никаких сложных ритуалов и действий. Достаточно просто зажечь свечу в определенное время и в определенном месте. Время и место проведения активации вычисляются по специальным формулам, в основе которых лежат методы классического фэн-шуй и специальные правила выбора дат. Эта активация проводится не каждый месяц и рассчитывается с учетом даты рождения человека, то есть она персонализирована и поэтому очень эффективна. Если вы хотите открыть для себя коридор возможностей, легко привлекать нужных специалистов, встретить любимого или родить ребенка – Закажите активацию вталкивания людей по ссылке под этим видео. Вы получите даты активации вталкивания людей на год вперед. Переходите по ссылке под видео. Там вы сможете сделать заказ. И после оплаты вам на почту придет полный пакет рекомендаций с рассчитанными для вас датами ее проведения. А на сегодня это все. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.